Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Дмитрий Лаптев. Огромное вам спасибо за вашу поддержку и активность на канале. Мне радостно, что есть люди, разделяющие мое увлечение природой и здоровым образом жизни. В прошлый раз я поздравлял вас с крещением и обещал показать ролик о купании в проруби, что и делаю сегодня. Зимнее купание довольно экстремальное занятие, поэтому совершать его нужно при хорошей подготовке и соблюдении мер безопасности. Наша семья выбирает для этого увлечения официальные безопасные купели, рядом с которыми дежурят спасатели и медицинские работники. Во время купания мы непрестанно следим за состоянием детей. Их реакцией на холодную воду помогаем им обсохнуть и согреться. Наша забота дает им чувство безопасности и радости от процесса закаливания. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Оставайтесь в безопасности, даже купаясь в проруби. Всего вам хорошего и до новых встреч.